Доскональный расчет у шахматной доски У этих игроков есть всего лишь одна минута, чтобы рассчитать ходы на всю игру вперед Все остальное делать техники и слаженности команды Чизбол это как раз та модель, которая позволяет сформулировать принципы взаимодействия в командах И решать одну задачу, цельную задачу целым большим коллективом. Эта игра уже давно любима всеми казанцами. В стенах КФУ проходил не один городской и республиканский турнир. В этом году чизбол вышел на новый уровень. Десять команд из разных уголков России приехали принять участие во всероссийском чемпионате по чизболу, приуроченной 215-летию Казанского университета. Сейчас мы начинаем проводить всероссийские чемпионаты, и в этом году мы его приурочили именно к 215-летию. Казанского федерального университета Символично, что именно Казанский федеральный университет В стенах Казанского федерального университета Развивается этот вид, вид спорта Чесбол это увлекательная игра для профессионалов И азартное шоу для любителей шахмат Только если в шахматах ты можешь предугадать ход противника То тут ты даже не знаешь, чего порождать от твоего напарника Шахмат это игра 1 на один, конечно же Но чизбол это игра 8 на 8 То есть тут можно сказать, своеобразный коллективный разум. Это необычно, потому что шахматы – это игра, которая имеет богатую историю. И, ну, по правде сказать, она не менялась практически за эту историю. А вот тут такое нововведение, и почему бы не попробовать. По итогам чемпионата по чесболу победители получат ценные подарки и грамоты. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.